Получился такой тормозок, двойная изоляция. Мало того, как подводная лодка, два корпуса. Добрый день всем. Вот здесь такая непонятная куча всяких разных дымоходов, железяк. Вот сейчас о них и поговорим. А это у нас трехконтурные дымоходы в разрезе, это макеты. Ну вот, хочется... Очень много спрашивают люди, на а что это такое? А вот там конденсат, не конденсат, ну... Надо уже как-то один раз вот рассказать по-рабоче-христиански, чтобы все было понятно. Но по сути трехконтурный дымоход – это труба в трубе. Это мы взяли одноконтурную трубу и засунули ее в сэндвич-трубу с воздушным разрывом, с воздушным зазором. То есть здесь у нас идет дым, воздушный зазор и уже идет изоляция. Внутри, по которой идет сам дым нержавейка миллиметр, 439 сталь. Вообще дымоход рассчитан только на дровяное отопление. Если вы хотите углем топить, то здесь сталь уже будем применять другую. Ну и керамическая изоляция такого белого цвета. Вот, Кстати, многие думают, что если керамическое волокно огнеупорного класса вот поставить, вот этот дымоход не будет нагреваться. Все будет нагреваться, теплопроводность вся та же, что и базальтовая. Смысл этой изоляции в том, чтобы... Даже если вдруг нагреется 400, 500, 600 градусов этой изоляции, чтобы она не осыпалась, чтобы он не стал пустым. Вот в этом и есть смысл. Но это еще не все. Ведь из этого промежутка, из этого пространства пустого, которое у нас там образовалось, желательно бы как-то стравить этот горячий воздух, который там скапливается. Он очень горячий. Поэтому мы сделали адаптер-переход. Ну, вот на таком вот здесь, вот, может быть, даже лучше показать. Поэтому сделали адаптер-переход небольшой и врезку сделали то есть за, запускаем сюда воздух этот воздух попадает в этот контур продувает изнутри охлаждает и выходит в атмосферу не перемешиваясь с дымом. мы дальше стали рассуждать откуда можно этот брать воздух ну можно с улицы брать можно оттуда отсюда ну мы как правило своим заказчикам говорим опускаете его вдоль печи к полу и прям в парной. Прям в парной. Лучше всего трехконтурные идут, и, и э, люди покупают их на банные печи. И прям с парной мы засасываем, снизу с уровня пола это холодный воздух, отработанный, охлаждаем дымоход, и он выбрасывается в атмосферу. Таким образом мы убиваем двух зайцев. С одной стороны дымоход охлаждаем, с другой стороны, хочешь не хочешь, а вентиляция в парной есть. Ведь не каждый просверливает себе какие-то отверстия, какие-то дыры там, в этом парной и так далее. Вот смысл данных, данных трехконтурных домоходов. В печном центре работаем, к нам приходят люди, говорят, продайте нам базальтовый картон или продайте какую-то еще изоляцию, начинаешь спрашивать, а для чего тебе? А вот у меня железная труба стоит, рядом с деревяшкой проходит, я его сейчас обмотаю какой-то тряпкой и все, будет счастье. Вот. Ну, и мы подумали, ну вот когда... Вот Продаешь человеку базальтовый картон, вот эту дешевую изоляцию, и думаешь, ну, ну все равно, это, это не та защита, да? Давайте, а может быть, сделаем тоже какой-нибудь такой универсальный узел, чтобы он был недорогой, но максимально защищал бы. И придумали вот такую штуку, вот такую штуку с таким расширением. Ну, по сути, это сэндвич-труба, только оцинковка-оцинковка, дешевый материал. Также белая изоляция здесь, белая изоляция обязательно, огнеупорное волокно. Вот. И это такой, это такой элемент расширяющий, который мы берем и одеваем поверх обычной трубы любой, или сэндвичи, или что хотите. И у нас получается воздушный зазор, и опять-таки сэндвич труба. Вот. Сверху ставим такой же элемент. И у нас получается на дымоходе определенное утолщение с воздушным зазором. Это как бы труба в трубе получается. Сэндвич в сэндвиче. А потолок вот здесь. Таким образом, таким образом, вот в этом месте, если вдруг прогорает одна труба, срабатывает защита вторая, третья, то есть это уже трех-четырехкратная определенная степень защиты. И называется этот элемент УПС. Вот узел прохода сэндвича мы его назвали. Вот на данный диаметр, а это 22-й 22 диаметр, вот этот элемент стоит 2700 рублей. Вот. Его можно покрасить, он будет очень культурно смотреться. На горизонтальные части проходных узлов проходит И на утепленную кровлю его тоже можно поставить. Вот, потому что бывает так, что и кровли горят. Но мы, естественно, останавливаться не стали. И взяли э, трехконтурный дымоход, отвезли в МЧС, Балашку. вот, Там государственный орган стал его испытывать по ГОСТу. Вот. А что это такое? На протяжении четырех часов вот, в, в дымовую трубу подается температура, 400 градусов подается. И 4 часа ее гоняют. И меряют, какая будет температура вот здесь, на покровном слое, и какая будет температура на расстоянии 5 сантиметров до деревянного перекрытия, защищенного асбестом и кровяным железом. А потом имитировали печной пожар, как будто в трубе загорелась сажа, и 30 минут, 1000 градусов давали температуру в трубу. И также мерили температуру на деревяшке на расстоянии 5 сантиметров. И смысл всех испытаний заключался в том, чтобы ответить на вопрос, а нагреется ли вот эта деревянная, деревянная поверхность на расстоянии 5 сантиметров через защищенное асбестом до температуры 50 градусов плюс 50 и выше. Вот если бы нагрелось, то нельзя применять, надо больше. Испытания показали, нагрелось 36, поэтому нам МЧС выдал документы, сказал, что вы, ребята, на трехконтурном дымоходе можете применять такие вещи. На графике наглядно видно, после испытаний мы получили некоторые результаты, здесь видно, что зеленым, зеленым, это именно трехконтурный дымоход. Здесь у нас температура показана с 50 изоляции, это обычный сэндвич, и с 25 изоляции. Вот эта вот шкала, это градусы, которые показывают, какая температура на покровном слое снаружи дымохода. И по графику видно, что вот зеленые, зеленые, насколько незначительная температура на покровном слое, вот, и насколько она меньше относительно обычных сэндвичей. Но а, ну, многие, вот я слышал уже такие мнения, говорят, что а зачем делать такие трехконтурные дымоходы какой-то там повышенной безопасности? Это печи неправильные, которые выдают температуру 400 и больше. Ведь э, э, любые железные печи, которые только сейчас продаются на рынке, огромное количество, они на выходе своем выдают температуру и 400, и 500, и 600, там труба до красна нагревается. Я согласен, что печи неправильные, но их 90 с лишним процентов у нас в стране. Вот. Понятно, когда печи все будут, все будут правильные. Конечно, и надобность, и необходимость пропадет в таких вещах. Ну, а пока как-то так. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Задавайте вопросы, где купить таких дымоходов в регионах, что сколько стоит, как с нами связаться. Все вы найдете на нашем канале. Всем тепла, уюта. Пока-пока.